Сегодня мы узнаем еще об одном виде сукуна в Коране, который называется по-арабски халия или хафифа, то есть пустой или облегченный. Какая же форма этого сукуна? Его форма взята из формы первой буквы его названия. Он выглядит вот так. И в Коране множество таких примеров. На что же указывает такая форма сукуна? Пустой сукун указывает на илгар, то есть на четкое, ясное чтение этой буквы. Важно учитывать цифры характеристики буквы, длина произношения буквы, механизм произношения и способ произношения у каждой буквы разный. Знание этого и отработка на практике при чтении Корана помогут вам избежать ошибок. Если вам интересно, подписывайтесь, комментируйте, задавайте вопросы, ставьте оповещение и инша алла мы встретимся с вами в следующих видео.